Ну, уже общеизвестный факт, многим известно, что кубик Рубика самособирается. То есть, если мы будем делать какую-то однообразную манипуляцию, например, там два оборота там, вниз, средний оборот там, вправо, там допустим, три оборота, потом берем противоположную, там скажем, в какую-то сторону, какое-то количество раз вращаем, неважно, сколько мы манипуляций делаем, главное, чтобы они были повторяющимися то кубик рубика рано или поздно сам соберется. И от количества этих манипуляций зависит лишь время сборки, точнее количество ходов сборки, но его самосбор неизбежен. Но вот данная закономерность, она имеет также, она также получается и в движении фигур в замкнутом пространстве то есть ну, для начала даже возьмем просто хотя бы луч да, и пустим. и вот он у нас отражается от стенок пространства ну по принципу угла падения равен углу отражения и вот я показал как здесь вот он, он идет вот этот вот лучик идет и рано или поздно сделав красивый рисунок он опять возвратится в эту же самую точку причем, если это симметричная фигура, то со всех сторон вот эта траектория будет симметрична. Если, не симметрична, ну, если допустим, одна сторона неровная, то есть у нас вот эта более длинная, это короткая, то мы видим, что фигура не симметрична. То есть она симметричная вот этому разрезу, а поэтому не симметрична. То есть мы видим, например, вот здесь вот маленький такой переход, здесь он побольше. Вот так вот. Но если это уже будет не луч, а будет шар, который двигается, ударяется, он также поделает проделает траектору, и они вернутся обратно. Но самое интересное, что если их этих шаров будет два, и где-то на каких-то участках они будут сталкиваться. То есть это вот аналогично в кубике рубики количество манипуляций. То есть, как количество сложности рисунка, увы, повысится, длина этих траекторий, общая траектория увеличивается, но все равно, описав вот, да, какую-то фигуру, система вернется в изначальное положение, где этот шарик первый был здесь, а второй, например, был здесь и, и двигался. Причем ну, э, сложность этих траектор, э, с, ну, траекторий она, и время этой сборки, количество ходов сборки, она зависит от сложности фигуры. Она может быть и неровная, и вообще несимметричная. И также входящие объекты могут быть и неровные, и несимметричные. Это будет лишь аналогично вот этим количеством манипуляций в кубике рубики. Все равно. То есть, чем и сложнее и, и, и больше этих фигур, тем они просто, э, тем они просто это будут э, делать более длинную траекторию, но все равно все вернется в стартовое положение, с которого оно снова начиналось. И на очень больших скоростях такую вот структуру, которую вот описывает там траекторию, можно, в общем-то, рассматривать как объект. Но мы можем пойти дальше в своих рассуждениях. То есть, э, э, стенка сама стенка может быть не статичной, а динамичной. То есть, э, сама стенка может иметь какие-то э, ну, э, зацикленные Главное, чтобы они побыли повторяющимися. И в этом случае фигура, которая будет описывать траекторию, она все равно вернется в то же самое положение. Ну, естественно, количество таких вот, ну, длина этой траектории, количество ходов будут ну, безумно по количеству, но она все равно возвратится в то же самое положение можно продолжить размывать понятие стенки, то есть если грубо говоря мы будем иметь такую структуру, где что-то вот э, как бы примагничено, отлетает, но не может слишком далеко отлететь, то есть грубо говоря это в общем получается такая виртуальная стенка, но и между собой эти структуры как-то вот отталкиваются и за ней действуют мы также придем к тому, что будет описана сложная структура, но она все равно придет в ту точку, в которую э, она придет равно в ту точку, в которой она была. То есть, то есть стенка здесь становится виртуальной, но смысл, э, смысл темной комбинации тот же самый. То есть всегда будет э, повторяться какой-то рисунок действий. Причем мы можем вообще убрать понятие стен. То есть если у нас объект будет лететь и всегда сталкиваться с другим таким же объектом, всегда сталкиваться с другим с таким же объектом. Вот. Но а, в определенной системе, причем здесь может быть на таком расстоянии, столкнуться здесь по такому. Не важно. Важно, чтобы эта система была замкнута рекурсивной. Вот, он, он опишет определенный рисунок и вернется в, свое, в, в изначальное положение. То есть мы, мы можем уйти от понятия стенки и ввести вообще понятие среды в этом смысле. И тут возникает предположение, его надо проверять, вот, на уровне программирования проверять, что вот такие вот динамические замкнутые построения, они... Обладают определенными свойствами Например Они самопорождают друг друга То есть мы видим Что если она сталкивается Ну вот, вот эта структура Сталкивается с пустой структурой То есть она и, и, и представим Что вот она столкнулась Вот здесь вот в эту стеночку он Столкнулся Не просто оттолкнулся А он дал импульс Под тем же углом будет ли ну, лететь Условно такой же шарик то получается, что он начинает вот эта структура начинает э, те структуры, которые, допустим, стояли в покое она начинает э, также в таком же рисунке как он начинает порождать вот такие же кластеры это вот первое предположение с которым мы сталкиваемся это вот э, самопорождение вот этих вот кластеров а второй интересный момент что вот Аналогично тому, как как у нас эти самые между собой вот эти вот тахометры, они у нас стабилизируются, да? То есть у нас получается так, что этот эффект можно перевести в 3D пространство. Здесь вот у нас она. Здесь она у нас касается. Касается только вот, вот этого движения, да? а если, э, допустим, расширить этот эффект, если у нас движение будет во все стороны, и если у нас движение будет не только однообразное в одну в одну сторону, а иметь какой-то рисунок этого движения, то есть предположение, что такая структура также, э, также стабилизирует. Тут, тут у нас понятно, вот в этом двухмерном воздействии. То есть, грубо говоря, как только два манометра в одну сторону качнулись, они начинают давать энергию тем, кто в эту же сторону качается, и подавлять те, кто в другую сторону качается. Но ведь здесь у нас такая же система. У нас вылетает там этот шарик, если он тут же сталкивается и напрямую передает вот эту вот энергию сталкивания, он, э, ну он начинает больше порождать движение в эту сторону и подавлять движение, которые этому не соответствуют. И в конце концов ну, порождать больше движений чем если он как-то касательно будет сталкиваться там и не задевать кого-то. То есть получается, что вот родственную структуру он начинает, ну, начинает ее усиливать, а не родственную подавлять. То есть вот мое предположение, что вот такие замкнутые динамические траектории вот, начинают приходить к одному знаменателю. То есть, грубо говоря, строения одних влияют на другие, они в конце концов все начинают быть похожими. Мне кажется, отсюда у нас идет одинаковость всех элементарных частиц. То есть это не какая-то вот данность, что вот так было изначально. Все вот атомы такие, все там фотоны такие, а вот это именно вот такого вот самопостроения которое мы можем увидеть вот сталкивая вот такие динамики тут напрашивается еще одно очень интересное явление в таких динамических динамических структурах что вот каждый вот этот вот кластер один единственный кластер он отражает в себе, вот если объем, в которых он сталкивается, вот неровный какой-то большой, то он отражает в себе весь объем. То есть его структура отражает в себе, какой же весь этот объем, где все эти кластеры находятся, а также в место, своем местоположении в этом объеме. И вот тут вот э, философское понимание, что в каждой капле там Вселенная, в каждом человеке там Вселенная, а, ну, вот уже вот так вот, ну, графически может иметь вот такое интересное подтверждение. И вот тут, что интересно, мы попадаем в такую дисциплину, где не может что-то доказать или утверждать математиками, Мы не можем на обычную математику опереться, чтобы увидеть, как это работает. То есть здесь именно программирование, именно вот, э, сталкивание вот этих вот 3D 3D-структур может показать нам, как, какие получаются зависимости, какие получаются законы. То есть э, это совершенно что-то вот новое в исследовании нашего мира. Вот куда нас может привести этот взгляд такой вот взгляд на кубик